Когда я кому-то говорю, что я броне, меня спрашивают, что это означает. Хороший вопрос, на который сложно ответить коротко и ясно. На данный момент существует множество видеороликов, в которых рассказывается о бронекультуре. Тема брони очень обширна и многогранна. Кто-то рассказывает о мультсериале My Little кто-то о фанатском творчестве, кто-то о сходках, кто-то о конкретных наиболее выдающихся бронях. Все это, несомненно, имеет отношение к бронекультуре, однако рассказывается настолько подробно, что зрители не досматривают до конца и не успевают получить ответы на такой, казалось бы, простой вопрос: Кто такие брони? Эту презентацию я сделал специально для тех, кто еще ничего не знает о броне. Итак, вот ответ. Брони ⁇ это международная субкультура, основной лозунг которой ⁇ любовь и толерантность. Это дружное и сплоченное сообщество, в котором все друг друга принимают такими, какие они есть. Брони отличается более высоким уровнем интеллекта, их мышление объективно и не приемлет стереотипы. На мне принципиальный возраст, национальность, цвет волос, сексуальная ориентация, музыкальные предпочтения и прочие необъективные показатели личности. Брони очень отзывчивы. Это единственная известная мне категория людей, в которой кто угодно может добавить кого-то в друзья вконтакте без конкретной причины. И тот с огромной долей вероятностью примет заявку. Только потому, что они оба брони. У нас это нормально. Мы находим друг друга по информации из профиля, по записям на стенах и по характерным аватаркам. Основные ценности брони- хорошее отношение к людям вообще и позитивное отношение друг к друг другу. Брони стремятся находить выходы из конфликтных ситуаций, если каким-то образом в них попали и решать все вопросы мирным и устраивающим все стороны путем. Вообще броне может стать кто угодно. У нас у всех разные профессии, разные хобби, разные предпочтения во всех смыслах. К бронекультуре, помимо 10 миллионов обычных людей, также относятся известные личности. Например, Геп Ньюэлл, основатель крупной компании-разработчика компьютерных игр. Сет Грин, американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Нотч, разработчик компьютерной игры Майнкрафт. Кроме того, броне-атрибутика найдена в офисе компании Яндекс, и в офисе создателей соцсети ВКонтакте. Наши идеологии имеют место везде, даже среди иностранных солдат. Всех нас объединяет упомянутый принцип сплоченности, а также увлечение воистину культовым и бесподобным мультсериалом «Мои маленькие пони. Дружба – это магия», который хоть и относится к жанру фэнтези в целом и разницы по преобладающему жанру в разных эпизодах, в то же время очень жизненный и глубоко осмысленный. Именно он пропагандирует все наши светлые принципы. Неудивительно, что в таком позитивном сообществе часто встречаются и творческие представители. В нашем распоряжении очень детально и достоверно проработанный вымышленный мир Эквестрия, который можно развивать и дополнять с помощью своего выражения и здравого смысла, опираясь на уже известные факты. Таким образом, у нас имеются различные фанфики, в том числе и достаточно серьезные, изданные в твердом переплете на разных языках. Собственная музыка, на любой вкус, которая, кстати, длиннее и обычный. Особые жанры видеороликов, панификации, реакции, пони музик, видео и даже целые неофициальные эпизоды мультсериала, которые выглядят достаточно аутентично. А также игры, панифицированные программные средства для компьютеров, специализированные сайты. Не говоря уже о немыслимом количестве разнообразных картинок, которые можно поделить на несколько совершенно разных категорий, это делается исключительно в интересах сообщества и распространяется по сети интернет абсолютно бесплатно и в подавляющем большинстве случаев без риска нарушения авторских прав. Деятельность бронекультуры одобрена самими Хасбро, владельцами франшизы Марии Pony. Если вам нравятся наши принципы и вас не смущает на первый взгляд детский мультик с приключениями неразлучной шестерки милых пони в мире магии, добро пожаловать к нам!